Или не знаете, что неправедное царство Божьего не наследует? Об этом говорит апостол Павел в первом послании к Коримфинам в 6 главе. Он говорит это к верующим. Неужели вы не знаете, что неправедное царство Божьего не наследует? Верующие говорят, что ты судишь? Почему ты смотришь на эту всю блудную одежду и судишь меня? Ты же понятия не имеешь, что у меня внутри. Возможно, я не знаю, что у тебя внутри, но я вижу, что у тебя снаружи. И если ты называешь себя письмом Христовым, то окружающие люди этот мир, они читают это письмо, и они тоже не видят, что у тебя внутри. Они видят, что у тебя снаружи, и они понимают, что неправедное Царство Божьего не наследует. Апостол Павел говорит, не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божье не наследует. А верующие говорят, что мы уже спасены. Они говорят, мы спасены под благодати. И мы можем жить так, как мы хотим. Мы свободны во Христе. Но люди этого мира, они все это видят. И они не придут к такому Богу, Который имеет что-то общее с такими, как вы, грешниками. Покайтесь и исправьте свои пути, пока не слишком поздно. Потому что Господь грядет, и Он воздаст каждому по делам Его. И неправедные они будут в аду. Хотите вы этого или нет. Да благословит вас Господь наш. Isos.